У меня на тебя большие планы, между прочим. <смех> Это вы так с первого взгляда. Конечно, у меня 4 месяца сакса не было. Ты красивая. Right Стой, я знаю, что ты ешь мороженое. О, у тебя даже глаза на мои похожи. Да, я сомневаюсь. Да ладно. Ты не видишь мои глаза? На твои похожи. А я уже гулял в спорке, говорю, собираюсь уходить. Я так понимаю, что ты только-только пришла. Ну да. А что такое? Да просто понравилось, поэтому я тебя видишь почти на выходе и поймал. Как зовут М -м -м. тебя? Аня. Аня, Антон. У нас даже имена первые две буквы совпадают. Ну, это, мне кажется, популярные буквы. Две буквы? Особенно у Ани и у Антонов. есть правда, еще Андрей, Анжелика, Анжела. Ангел. Ну это про меня. О. Слушай, ты студентка, да? Я, да. Но я не, не из Москвы. Откуда? Я из Питера. Питер. И ты приехала на майские праздники. Слушай, так, такая банальщина. У меня друзей уже 20 уехало в Питер. Пол Питера, короче, едут в Москву. Ну, да. Пол Москвы едут в Питер. Просто в Питере в эти дни гораздо пучнее. Тут попросторнее будет. А я вот недавно тренинг по пикапу проходил. Начали с девочками знакомиться. И я такой. О, девочка! Аня. Ну, надо попробовать, как, чё. Ну и как? Не знаю, учили по-другому, поэтому я не... Хочешь, можем заново переиграть? Давай, ты такая, иди. А я такой. О, привет! Как дела? Хорошо. Чё делаешь? Гуляю. Всё, хватит. А то мне в сторону выхода, мы с вами далеко так пойдем. Я запишу твой номер. Давай. А потом через час тебе позвоню. Мне надо, то мне надо какие-то тележки сделать, ты здесь нагуляешь и может что-нибудь придумать. Называй. 8,9,11. Хорошо, спасибо. Давай, удачи. Давай, пятачка. Ой, слушай, подожди, немного. Ты не, не сильно спешишь? А, ну, вообще сильно, что -то. Вот, ну слушай, просто ну, я иду туда, там, дела, в общем. Mm -hmm. а, да, и вот ты мне понравилась, в общем, mm -hmm. да. Ты че такое дело, знаешь, а, я вот тренинг недавно проходил, mm -hmm. ну, знаешь, такой вот необычный тренинг, что-то, что-то. Не-не-не, я внимательно слушаю, просто действительно спешу, но... А, ну, ты выслушаешь, да, меня? Выслушаю, конечно. Ой, отлично, вообще, а, знаешь, ну, кстати, а ты, наверное, учишься где-нибудь, да? Да, правда, учусь. В универе? В универе учусь, работаю здесь. Ты, наверное что-то что свое, да, ты там какой-то у тебя ты, ты переносишь все, да? Я делал, нет, это не грузчик, хорошо. Вот, ну слушай, ты спешишь да, сейчас прямо конкрет. Что, можно будет как-нибудь встретиться попозже? позвонишь и говорить с тобой, даже смогу какой же через полчаса мне. А, на электричество все, данного. отлично. Я чуть -чуть, так, Чей, блин, я, я даже забыл, как тебя зовут, Маша. Ты даже Маша. Не Черт, не, я экстрасенс, я должен. Ваня. Маша, Ваня, это самые традиционные русские имена. Да, да, да. Сейчас же Пасха уже скоро. Затус. Слушай, ты можешь даже набрать вот так вот. Возьми мою четверку. Слушай, а, кстати, по поводу тренинга, да, я так... Я, я, я просто по пикапу тренинг проходил, ну как бы ничего, да. Ну просто как с девочками познакомиться, ну, да? То, что нормально. Да не, ну слушай, ты реально понравилась. Здорово. Вот. Ну, созвонимся, да, давай. Номер, слушай, да? а, кстати, вон чувак, который мне... с которым мне. Он, знаешь, он классный очень, вот. А то, что созвонимся, это обязательно. Да, конечно. Все, давай, давай, маршрут. Чего, уходишь? Второй раз. А мы на улице. Ну, это и не улица, и мы не закаемся. И вообще я Хорошо, из будущего пришел ожидал. сказать тебе, что вот. Как тебя зовут? Я забыл. Я меня память драйва. Привет, Настя Антон. Ну что ну да, ты мне понравился, ты подошел. Какими вариантами? Чего мне еще надо было делать? Ну, а так нравится. вот пройти и сказать, такая, ну ладно, короче. Что там? Хороший вариант. Как эти самые. Есть приложение, там что-то надо ставишь. Типа, кто понравился, лайк там. Если тебе вроде ответа лайк, то там типа вам открывает контакт или что-то такое, не знаю. Тиндер, его называется. Я там не Мне что-то рассказывают, короче. И что, вот в этой фигне, чтобы сидеть? Это люди сидят. Какие другие варианты? Ну не знаю, если на улице закончится на сайте знакомость идти. Или, не знаю, в подъезде ждать, пока кто-нибудь зайдет. Ну а как еще? А, нет, есть вариант, когда знакомых через знакомых, на друзья так через это? друзей, да? Да, сразу проверенные все люди. <свят> То есть, выбор из 20 человек... Ну, почему из двадцати? Меня... Слушай, мне никто не нравится, ну вот придется быть одной, да? Ну ладно, из двадцати я откуда узнаю? Ага, тебя Тебе устраивает? Ну, у тебя же нет парня до сих пор? Есть. Неправда. <свят> <свят> То есть, из будущего это Конечно, так? Конечно, я все вообще? знаю. Да есть. Ну, скоро будет. А, вот так. Да. да я все знаю. У меня на тебя большие планы, между прочим. Это вы так с первого взгляда. Конечно, у меня 4 месяца секса не было. Ты красивая. Смотри. Все в таких подробностях. Да ладно, Хочу тебя увидеть еще разочек. Я на самом деле там в сторону охотного ряда, там дойду до красной ветки и поеду домой. Потому что я уже нагулял Ну, короче, такой круголещички сделал. Поэтому... Только вот так познакомим. Он а, он... А ну, он. А ну, он. давай честно. Только на самом деле такой долго взял? Долго. Один. А чё я так долго думала? Ну ты же хотела там <свят> увидеть пять или десять раз. Не больше, сто процентов. Так что... А ты сейчас метро? Я сейчас, да. Ты оттуда в метро? А ты где живешь? Я сюда. Я дальше гулять. Куда? Костя. Костя? Костя, это хорошо. Назови номер, идти позвоним. 8 890. Нигде не видно твоего нет. часа. Нет, нет. рабочий. Сейчас помню. Выше надо поедать. 868. Подожди. 7. Давай вот что-то запиши, вот плюс 7 я записал. Давай так. Давай. А, у тебя вообще камера не работает. Я хожу как и такое? смотрю, да вот так много камеры? людей с зеркальными фотоаппаратами, каждый второй зеркальный фотограф. Да. Когда тебе удобно будет звонить? Когда, уход... Когда я буду свободной, я возьму. Когда ты выйдешь из метро? Через сорок минут. Не чинулась? Ты куда там едешь? На вот самый речной вокзал какой-нибудь? Надеть хотя бы на шашлыки. Почти. Я мясо не ем. Это будет перебор уже. А? Это будет уже перебор. Стой. Остановись, пожалуйста. Да. А -а -а вот, я, в общем, туда шел буквально к метро. Да. Вот. А можешь чуть-чуть поднять очки? Ой. Вот, а я подумал, что ты мне понравилась и все такое. Но.. Очень приятно. Вот, меня Ваня зовут. Аля. Аля? Аля. Я, в общем, тренинг прошел недавно. Угу. Дело в том, что ну, такая, ну, немного необычный тренинг. Какой? Вот. А, по пикапу. Угу. Ну, то есть вот с девушками знакомиться. Угу. А, ну и вот ты, ты мне понравилась, я подошел. Давай обменяемся контактами и там. Там уж посмотрим, как бы созвонимся. Да, да, нет, нет. Вот. Сейчас. Ага. 8, 9. Девятьсот 919. Отлично. слушай, я тебе дозвончики, ну там, чтобы знала, как бы, что, кто звонит, все такое. Стой. Стой, стой, стой. Да. Пишу, Если, мне твоя подруга понравилась? Буквально 30 секунд пообщаюсь Нет. и верну я тебе Нет. Подожди, не сжатничай а, а, а. Как тебя зовут? Алёна Ален, Антон Алёна, здесь гулял просто Вот это твоя такая вся шла, -шла, -шла. Я думал, миленькая девочка Я, между прочим, давным-давно проходил тренинг по пикапу поэтому я типа знаю, как уметь знакомиться с девушкой вся фигня Правда, это было сколько, 7 лет назад я уже все забыл ну, на самом деле, ты мне действительно понравилась. Спасибо. Алло, подожди секунду. Я тебя, правда, сейчас отпущу. Он мне в другую сторону. Называй. 937. 9. Правильно? Да. Нет, стой. А, подожди буквально минутку. Слушай, мне вот подруга твоя понравилась. Можно я вот на минутку её украду? Как тебя зовут? Меня Ваня зовут. Оля. Оля, вот-вот, чуть-чуть буквально. Вот. Слушай, в общем-то, это такое дело. Я курс недавно прошел, ну, знаешь, тренинг такой, вот, ну, необычный, вот твоя подруга пока смотрит картины, да, мы чуть-чуть пообщаемся, вот, я по пикапу тренинг прошел, вот, и ты мне сейчас понравилась, такая идешь, стильненько одета, вот, давай, восемь. 63. Ну ладно, вообще. 64. На самом деле... Ты мне смс. Снимаешь? Хорошо. На самом деле, а, вот я, я про тренинг упоминал, да? Любон, чувак меня учил всему. Угу. Вон он, он улыбается, смотри, классно такой. Вот, давай. Удачи тебе. Все. пока. пока. Ой, стой извини. Ты... Говоришь по-русски, скажи что-нибудь. Вот. На самом деле я вот туда шел и там тебя увидел по пути и все такое. Вот, ты мне понравилась. Прекрасно. Слушай, ты вяжешь что ли? Да. Я так бы чуть-чуть заглянул туда. Вот. На самом деле, вот тренинг недавно прошел. Ну такой необычный, на самом деле. Вот. Меня бань зовут. Очень приятно. А ты, наверное, в универе учишься? Нет. Нет работаю. уже? Уже работаешь? Да, уже работает. Как в чем тренинг заключался? А, это знаешь такой пикап тренинг? Mm. Вот. А, можно, никогда не посещал. Никогда, да? Нет, не, ну ты девушка, тебе, наверное, не надо. это ну, все я такое. Думаю, что мне уж точно не надо. Да, у тебя муж? Да. Муж? А, да, кстати, вижу. Ну слушай, ну мне сказали, на самом деле, вот, подходить, знакомиться, общаться. Получается. Ну ладно, правда? Да, так что продолжай в том же духе. Ладно, Кристин, давай. Удачи. Все. Пока. Друзья, у нас обновился наш мастер-класс «Основый знаком с девушками». Если раньше у нас на этом мастер-классе была только теория, сейчас мы добавили туда практики. То есть помимо того, что мы рассказываем как знакомиться с девушкой с теоретической точки зрения. Что говорить, там, как, какие работы с возражениями, как брать телефоны и так далее. Сейчас мы добавили практику. То есть, если вы хотите, вы уходите в поля вместе с нами, мы смотрим за вами. А, мы это я и наши саппорта. И в случае чего даем тебе обратную связь, что делаешь хорошо, где можно сделать четочку лучше, где косячишь, где прям заебись-заебись. Поэтому... Записывайся на обновленный мастер-класс, ссылочка у него здесь, а, какие новые пункты в теории появились, также в описании здесь. Совсем скоро увидимся, пока!